Приветствую всех дорогие друзья! С вами Данил Яценко. Я продолжаю проходить игрушку под названием Stalker. Модификацию натянет Чернобыля э, под названием ОГСЕ. Сейчас я нахожусь на Агропроме. Вот, на локации Агропром, ребята. Здесь нужно найти э, тайник стрелка. Так, задание. Так вот, Тайник Стрелка, вот, в нем находится информация о стрелке. вот, я буду подробно объяснять э -э, сюжет игры, потому что моя аудитория вообще не знает про эту игру ничего, вот, поэтому буду стараться подробно объяснять, ребята, что я делаю где нахожусь и так далее. Ну, вообще, кто не знает про сталкер, можете просто погуглить. Вот. У меня появился напарник, теперь он ходит со мной постоянно. Вот. Мы с ним вдвоем выживаем. Вот такие дела. Сейчас я должен найти вход в подземелье Агропрома. Тут тайничок какой-то на карте обозначен. Архивный бокс. Тут Долговец один помер. Хороший был парень. Надо связаться с его напарниками. Пусть рагу заберут. Описание содержимого. Редкие артефакты. Редкие артефакты. Может сходить туда? Хотя нет, далеко очень. Так, сейчас я вот так обойду. И... Возможно, я найду где-то вход в подземелье Неагропрома в другом месте. Так, вот здесь вот его нету. Видите, вход в подземелье заблокирован. В оригинале здесь был проход, сейчас проход убрали в этом море. Поэтому надо искать другие места, где может быть вход в это подземелье. Я уже поискал, я за кадром искал. Вход в подземелье находится в другом месте. Находится он вот здесь вот. Так, аномалия. Вот он, вход в подземелье, не агропром, ребята. Спускаемся. Спустился я в подземелье агропрома. Так, напарник тоже спустился. Так. Теперь я буду выживать с ним в зоне, ребята. То есть я не один теперь играю, а с напарником. Давай обсудим нашу тактику. А, я слушаю. Так, жди здесь. Как мне себя при этом вести? Просто жди здесь и будь на страже. Жди здесь и старайся подпустить врага поближе. Жди здесь, я атакую только при самой крайней необходимости. Завались тоже так я проголодался еще кефирчика выпить так и хлебушка захавать сейчас э, в оригинале тени тени чернобыля здесь были бандиты в этом моде я не знаю как есть бандиты нет бандитов но должны быть бандиты а раньше точно были М, никого нету смотрю Ага, вон они. Так. Минус два я дал. Да какой он метки, а? Он попал в меня с двух стволки из издалека. Вот ублюдок, а? Попытка номер два. так что грустно у тебя там насчет оружия так а насчет тактики жди здесь просто жди здесь сейчас я бандитов уберу потом будешь дальше идти сидят там вон он так отлично, так пошли со мной чувак прикроешь так сейчас я хабар заберу их ней так больше пока никого я не видел хотя может быть там еще есть сейчас спустимся вниз угу. вижу Надеюсь, последний был. Ага, последний. Еще один есть. Так, все, завалил. Так, сейчас я, чувак, дай пройти, пожалуйста, дай пройти. Ну, блин. Ладно, пускай спустится, тогда уже. Сейчас я их обыщу. Так, гранатка, бинтик, патроны. Вот там аномалия. Так, поднимайся. Так что у тебя тут есть. брать не буду. Сейчас я хочу ему оружие продать, чтобы он оружие поменял. У него дробовик который не очень хорошо стреляет. Точнее, слабое оружие Вот, автоматик я заберу. Один. Так. Все это очень хорошо. Так, вот еще один автомат у них. Так. Насчет оружия. Так, продам тебе сейчас автомат. У меня даже два есть. Вот такой используй. Хотя забирай-ка все. Слушай, забирай все эти автоматы. Так, вот еще автомат забирай. Хотя зачем? Не знаю бесплатно даю ну, пускай будет у чувака продаст я конечно не уверен что тут он может продавать все это потому что я как бы не все знаю про этот мод ребята кое-что конечно я знаю про этот мод но не все так все спускаемся вниз и нужно сохраниться а всем Сохранились. Так. Сейчас будет, будет кровосос, сейчас ребята. Вот кровососа мне надо завалить. Точно будет. Все. Заорал. Где-то. артефакт какой-то морской еж по моему взял так тихо тихо братан здесь кровососы могут быть но я не уверен еще погоди здесь аномальные братан аномалия мы должны обойти ее Мне это уже нравится, ребята. Так, нужно покушать кефирчика. Так. Блин, у меня мышка тупит. Согласен. Чё, никого не будет? Кровосос, вон, вижу. завалил такой незаметный был щупальца кровососа отлично и на карте вижу отметку желтый отметку значит это наш человек Что? Я, конечно, не, вру... не врубился. Что... что происходит, ребята? Военные. Блин, ребята, у меня какая-то интрига сейчас была. А если я сейчас... Его успею спасти, допустим, и поговорю с ним, что у него будет, что он скажет интересного. Его же можно спасти, наверное, да? Успеть убить военного этого? Короче, я переиграю сейчас, попытаюсь спасти его. Сейчас я попытаюсь спасти этого чувака, который был вроде как наш. сейчас кровосос нужно убить заново будет у меня заметил уже так прикрывай братан ух ты он завалил его отлично тихо тихо тихо так сейчас спасем его так этого завалил так а там еще военные так сюда нас найти поговорим с тобой а это обычный сталкер на да? так собираете стволы эти короче я его спас а, толку нету никакого ну ладно это будет хорошо то что он будет с нами ходить помогайте блин такая атмосфера ребята сейчас так вот там наверное еще есть военные так это наш братан я не хотел прости И все опять сначала, потому что я забыл сохраниться. Ну ладно. Третий раз. Пытаемся. Сейчас вот так сделаем, короче, мы. Так. Сюда гранату кидаем. И еще одну. А, я прокосил в этот раз. Куда он убежал, урод? О, он опять завалил его. Красавчик, красавчик, братан. Еще пыльца есть. Так, артефакт я взял. Колобок. Ой, морской ес, Ну, артефакт так себе. Не очень так сейчас будем спасать но толку вообще нету так так так так так на остальных Трогать не буду. Хотя. Может всех убить. Потом покоя не будет же. Ой, плох... плохая была идея. Очень плохая была идея. Четвертый раз пытаюсь, ребята, пройти это место уже. Надо было сохраняться почаще. Вот, опять кровосос этот. Так, все, завалил я его. Тогда и пройти, братан. Так, аккуратненько. Так, щупальца кровососа есть. Так, сейчас будем аккуратно действовать, потому что эти военные, они очень. Тихо, тихо, тихо, тихо. Не стреляй в меня. Куда ты пошел, дурак? нифига он как говорит но он ранен и валяется потом подлечим его. так все дальше идти очень опасно дальше идти реально опасно можно аккуратненько попробовать но я боюсь опять убьют меня сейчас так обыщу их пока что автоматы брать даже не буду потому что они хотя вот это можно взять в автомат Ублюдок, а я не ожидал, что ты там будешь стоять. Попытка номер пять, ребята. Все, последний раз пытаюсь. Заколебали эти военные уже. Слов нет уже, на самом деле. На нафиг тебе, все завалил. Так, где артефакт? Что его больше нету, что ли? Ага, я пропустил его. Тихо, тихо, тихо, только не подбирай. А вот он там бегает наш. Сколько аномалий здесь? Так, сейчас будем аккуратно играть, ребята, потому что если я сейчас задохну, то я психану, наверно, потому что на одном и том же месте подыхать по сто раз как-то не, не кайф, вообще не кайф. А я вот не знал, что он там стоял сюда. Так, тихо, тихо, тихо. Хорошо, там еще есть, так, надеюсь, это все. Так, сохраняемся, ребята, сохраняемся почти всех завалил хотя не факт что всех вот зараза еще что -нибудь? есть что-то вас много сегодня uh -huh. здесь никого нету как-то ах ты урод я тебя не видел вот зараза какая реально я тебя не видел братан а почему тот мой напарник стоит там ничего не делает там но это не страшно я сохранился поэтому поэтому будет проще уже да какого хрена убивают вот поэтому я люблю ребята хардкор Сейчас реально хардкор идет. Просто хардкор для меня. А не то, что взял, прошло с первого раза. Так. Минус 2. Там еще есть, наверху был. Точно знаю. Что... Сейчас нет никого. Странно. Ладно, сейчас мне туда не надо, пока что. Пока что мне туда не нужно идти. Автоматы я некоторые, какие смогу могу унести, заберу. Куртку брать не буду, эту. Хотя... Не, это говно я выложу, лучше куртку заберу. Так, патроны. Винты, гранаты, аптечки. Все это нужно будет. На карте тайничок вижу, ребята. Костюмчик тоже заберем. А, тайничок пропустил я. Ну и хрен с тобой. Так, ладно, потом заберем тайничок. А тут сейчас я иду обыскивать тайник стрелка, ребята. Сюда я спустился, чтобы найти тайник стрелка. По сюжету игры, основному сюжету игры но здесь сюжет в этом моде изменен. Немножко. Возможно, там что-то новое еще будет. Так. Энергетик. Есть у меня энергетик? Есть. Так, поднимаемся. Не, все так же. лишнее на самом деле так раньше флешка была а вот здесь флешка с информацией сейчас вот она флешка лежит Эх! тихо тихо тихо я испугался Спасибо, братан, помог мне. Офигеть, ребята, я испугался реально чуть. Прикольно так стоят, костюмчики так вообще вряд... Ой, не вряд, а в, этом. в колонну. Патроны. так и автомат какой-то автомат я так понимаю как у меня а, немножко отличается, смотрите а, чем отличается он ну, я вижу видите здесь вот у этого обойма длиннее а у этого короче обойма автомат калашникова Принят на вооружение в 974 году, но ну, понятно это все. Автомат у Калашников посвящен его надежность. Значительное количество К-74 и модификаций до сих пор остается на вооружении различных родов войск. Ласточкин хвост. Короче, этот лучший автомат. Я не знаю, чем он лучше, но я вижу по цене, по цене, он на 100 рублей дороже. И весит он меньше. Так, поэтому я свой сейчас пока что выкину. Вот сюда. Ящики пустые. Наверное. Хотя нет, не пустые. Есть какой-то костюмчик. Оденем его. Так, костюм какой-то. Комбинезон сталкера. Ну, он лучше моего точно, потому что... Уровень пульса защиты 2.0.0 здесь уровень защиты 201 уже лучше по цене он тоже дороже стоит и весит он а, весит он больше так выкидываем все это сюда когда-нибудь я это заберу но это не факт еще это не точно так спускаемся вниз сейчас мы должны идти на выход точнее я должен идти на выход ебать нифига себе ребята я такого не ожидал никак вообще нежданчик такой Реально сейчас было страшно, ребята. Не знаю, как вам. Но я испугался немножко. Ну как? Терпимо, конечно, но немножко такой эффект страха сработал у меня. Эффект даже неожиданности. Чем страха? Так посмотрим на карту на карте мы хрен знает где находимся ну под территорией Агроплома находимся мы конечно же вот надеюсь больше никого не будет потому что если кто будет еще дальше то я не знаю как мне на это реагировать то так Томаты эти поломанные не нужны. Почему мой напарник стоит наверху? Я не понимаю. Так, братан. Наверху встал и не хочет идти. Сейчас поднимусь к нему. Ты чё, охренел, что, охренел что-то? Вообще борзый чувак. Иди за мной и будь на страже. Я пытаюсь с ним поговорить, просто он меня бьет по харе. Не хочет идти. Ну и пускай там стоит. Дебил какой-то. Так, вот там наш, ребята. Дальше. На карте я думал он сдох уже давно я забыл про него даже что он там не ходит даже до сих пор так обычным труп эти но я уже обыскивал их никого тут с ней ни у кого ничего нету тут так что-то мне как-то не по себе Здесь таничок лежит. А, скорее всего, сверху. Вон, да, сверху. Интересно, что, нем, что там хранится в нем? Потому что я не знаю. Ух, нифига себе, гроза, ребята. Вот это офигенный ствол. Я вам сразу говорю. Ещ калибр у него какой. Смотрите, он стреляет патронами которыми от калаша офигеть вот это прикольный ствол ребята отвечаю просто одобряю ну что можно теперь воевать идти <клышленный> так и сохранюсь потому что если я сейчас не сохранюсь то может быть я в будущем тайник этот не найду информацию о тайнике. потому что я всех убил нашел у них информацию у трупов а если я сейчас буду переигрывать то точнее если я сдохну я переиграл пере... переигрывать буду и меня убьют то информации может быть не окажется в тайнике о тайнике сейчас будет так ребята какая-то фигня произошла сейчас у меня чуть вылет не произошло. Ну, не произошло, к счастью, точнее. Так, сейчас будет контроллер, ребята. По крайней мере, в оригинале контроллер был. Сейчас я не знаю, будет ли он. Походу будет. Ах ты зараза. Где он? Вс ⁇ Я сдох. Охренеть просто, ребята. А, еще один. Еще один контроллер. Что-то я еще живой как-то. Какого хрена я живой еще, ребята? Ты ч, шалава охренела? Какого хрена я еще живой? ребята братан помогай пожалуйста да иди в жопу просто я в шоке ребята так а я не зомбированный случайно я зомбированный теперь так где мой автомат так кровотечение какое-то идет где мой автомат? Я что-то не врубаюсь. Ну что, нашел автомат и проебал автомат? Препарат B190 можешь принять. Газировочки попить. Что-то я все оружие простирал как-то очень странно. Ребята, я зомбированный, походу. У меня контролер зомбировал только что. А вот автомат я потерял, ребята. Может переиграть? Я не хочу сейчас без автомата оставаться Без того Давайте я переиграю лучше, ребят Потому что я сейчас автомат потеряла Мне не хочется его терять-то а Тем более я сейчас зомбированный Как можете видеть, наверное, я тут ага. О, слышите, можете Точнее, можно Позвать напарника к себе а Он не хочет идти Ко мне он там залез, походу. Так, слушайте. Ну, это какая-то жесть получается. Где эти ублюдки? Ай, один сзади еще. Ну, вообще, конечно, даете. Иди в жопу. Все, зомбировал меня он. Тварь какая. Какие-то жесткие контроллеры, ребята. Очень жесткие. Так, вот где он? Так, в... там впереди, походу. Сначала я одного завалю этого. Так, там этот... Сталкер его валит. Так, завалит он его или нет? Ах ты, сучка крашеная. Иди в жопу. Он его завалил, прикиньте, сталкер. Какая-то меткая. Блин, не могу я так...